Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и у нас сегодня снова VR, а это значит, я снова прошу прощения за хреновый звук моей петлички. Но говорю, что будет очень весело, потому что поиграли мы с кабинетом директора в игру, которая называется Stand Out. Это такой аналог пупка для виртуальной реальности. И не забудь поставить лайк, подписаться на канал, если не подписан. Погнали! Хе-хе-хе, здорово! А ты че такой высокий, слышь? Здорово! Ты тоже у меня высокий! Вот смотри, ты видишь Редди, да? У тебя есть кнопочка такая желтенькая, правильно? Ну вот она, да? Да-да-да-да-да. Ну давай Редди, я нажимаю, короче. О, грузится. Здорово. Смотри, если я лягу, я на спине лежу вот так вот. Нет, ты не на спине лежишь, что? там... Ты, ты по-настоящему что лег? Да, я на спину лег. На спину? Нет, здесь ты лежишь не на спине у меня Вызовите экзорциста, пожалуйста, для него Что за пиздец? Это пиздец какой-то Так, ладно, давай, ты команду, раз уже шаристый Скажи мне, куда прыгать, потому что я играл один раз и было это очень давно Давай прыгать Давай Ага, вижу, да, понял, давай и попробуем туда долететь Но мы туда не долетим, долетим до других домов Я около маленького домика приземляюсь? Туда же приземляются какие-то пидоры! Два пидора! Да? Пойдем туда, пойдем в сверхушку, только быстро, быстро, быстро, быстро! Ты бежишь как хуя! Да ты тоже странно бежишь, кого! Все странно бегают! Вот так интереснее, смотри! Да, да, я тоже могу так бегать. Мы в церквушке, отлично! Оружие, оружие, оружие, оружие, оружие! Тут ничего нет, слышишь? и нету оружия! Как так? Остается только молиться. Шмаляй! Шмальба! По нам! По нам! Беги! Я в Я в дом бегу! Оружие есть, посмотри. Нихуя! Блять. дом. О, я нашел петух. Забирай. Как его я вставлять? А я не знаю, как вставлять, слышь. Давай, О! Магазин. Магазин Можно вешать. на себя вешать. Да, да, да, да. Это я помню. Да, да, да. Все, я с петухом. В смысле, это я не Давай, про, я про тебя? Пойдем. Пойдем на этаж. Люди! А! а! А! Подожди, я его не перезарядил! Как его? Блядь, как его? Как тебя там перезарядить-то, блядь? Как Давай, тебя... я тебе перезарядить? Охуенный кооператив, оператив, блядь! Спасибо, да! Блядь! Нет-нет-нет, сука! Стань! Ты проебал магазин! Не-не, все нормально, все! Где он? Где этот педик? Он ушел! Нас сейчас ернут, блядь! Смотри, какой он плотной вообще! Охуенный терминатор жесткий, блядь! Вот вижу-вижу-вижу! Он от нас убегает, он нас зассал! Как перезаряжать это дерьмо, слышишь? Возьми либо э, курком, либо так возьми. У нас гости. Вижу. А я его уже ебнул. А! Да ладно, где он? У него калаш, забирай калаш. Не-не-не, мне были чилки. Ты одного ебнул, но это не тот, который на меня охотился, не тот, который меня покоцал. Кстати, болики вот здесь. Ага, точно, в фармассе же. Я вижу только яблоко. Кушай яблоко. Блять, я зачем-то огрызок на себя прилепил. Чё, его же схавать можно. А грызок прям? Бля, я яблоки всегда до конца съедаю. Одну палочку оставляю, знаешь? Чё-то ты... Ты очень странно, блядь, питать. Так, тут пуха. О, это я возьму. Пойдем до зоны. Да, мы пойдем. Блядь. Нет, ты знаешь, что здесь официально в дуо играть нельзя? Главное, чтобы на подходе нас не начали раскладывать. Так, все, мы в зоне, я в зоне. Сколько у нас человек осталось живых? Шесть, слышь? Мы можем топ-1 взять, жестко. Ну ты по сторонам смотри очень внимательно. Я смотрю, смотрю, смотрю. Я просто не вижу нихуя, так смотрю. Присядь, присядь, присядь, присядь. Где, где ты видишь? Где он? Вижу. Он там, он нас не видит, слышь. Пойдем за камнем сидеть, иди сюда. Подожди, а давай-ка я вот отсюда, блядь, ищу. Что... А! Ай, блядь! Кто это? Рядом со мной челики, слышишь, здесь сверху. Минус! Топ-1! Изи, ты нахуй, шука! Раптор Дин вообще вообще тому, Сделали bet. все, взяли топ 1 Нормально. Тьфу, <свисток> мать, я, я, вообще не, <свисток> Вот в сторону церквушки, только не в нее, а в домике. А я не вижу. Бля, здесь скейт есть какого хрена? Я вижу, вижу церквушку иду к тебе с пистолетом пока. Бля, ну мы модно топ 1 ты -то взяли это вообще было классно. И по одному килу еще не так чтобы на халяву там знаешь а нормально там. Да, на характере. Да, да, да, да, да. Блять, меня убили! Он здесь, на улице, блядь, пидор! Я в него пошмалял. Блять. Мы, наверное, первые умерли, блядь, в этой катке. Надо гонор поубавить, потому что только мы такие, да мы сейчас их вымем, да топ-1 взяли на изи. по обратной психологии. Да мы сейчас хуя соснём, блядь. Куда здесь на бутылку прыгать, блядь? Я уже спрыгнул. Я тоже лечу. Рахбомбик. Опа, а у меня калаш. Ну все это, блядь, убийство. Он у меня еще с этим самым. С прицелом. Это же ты тут реально со мной? Да, это ты. Да-да-да, это я. Хуя ты там уже набрал, блядь, оружие. Блядь, я не могу. А мы можем друг другу покоться, дайте? Я могу у тебя спиздить. Смотри вообще просто. Я могу вот так вот сделать. Блядь. Держи, держи. Ну-ка, что-то у меня ничего не произошло. Тебя. У меня не перезаряжается, блядь. Так, пойдем убивать, я слышу. Они хотят умереть. О, по мне стреляют. Откуда? вон там, за забором. Смотреть прямо. А, по мне тоже шмальба. Откуда? А, а, помогите. А кто, кто? Я не знаю, блядь, у меня паника. Беги. А, я мертв. Это шар. Нас шара убили. Ах ты, пидор, я вижу, да. Я помню, один чувак говорил, типа, к этой хуйне надо привыкнуть. Блядь, я себя убил можно в себя выстрелить да я и... просто в направил и все а, направил и все <тогда> я знаю как играть в эту игру правильно мы примерно так и играем Бати убийцы мы должны высадиться и прям в ебало нас всех сразу давай yes, okay. убийство выпрыгиваем и гей <сínt> <сínt> <сínt> Лутай первый человек здесь человек здесь человек за тебя имей в виду Красава! Ну, да раз как-то накоцал еще, на... Да ладно, у него что-то было, что ли? Я ничего у него не вижу, как он тебя покоцал? Пойдем на улицу. Ну. Ты человек! А вот хер, Убивай! Убивай его! Забегай, иди сюда! Он здесь! Вот он, он лег, он лег, смотри, он ложится! А, он мертв! Смотри, что я делаю? Я делаю что-то? Хую какую-то все, пошли отсюда, здесь вообще пустота, смерть, ад и перекати поля. Вон там наверху какая-то херь. Какие-то трейлеры или что-то типа того, я туда пойду. Тут люди, люди, люди, люди, блядь. Спаси меня, директор, там человек. Но тут нету нихуя, блядь, опять. А тут что то человек раком стоит. Ну-ка выстрели в него. Очень... Забирай пушку. Вижу. Ебать, ты что его насилуют? Я же сказал, забирай пушку, что ты с ним... Не останавливайся, мародёр. а, а, а, где? Что? Бля, у нас по вооружению очень плохо. Согласен. Здесь мотоцикл, но рисковать, наверное... Не-не-не, нафиг, нафиг. Да мы внутри зоны, нам нафиг, нафига это надо? Я похож на гангстера. Йоу, нига! Добавь сюда свой кошелёк! Чё, нига? Чё, ты, нига? Чё ты, нига-нигаишь? Кстати, сколько человек? Шесть. Слышь, опять шесть человек осталось. Блядь, я как выйти-то? Эта хуйня идет? Он идет, он идет, он идет, он идет слышь? Он... А чё я сделаю тебе? Иди как... сюда, иди за мной, за мной, вот сюда. Что ты делаешь, твою мать? <свят> это не я, это ты! Я? <свят> <свят> да? Я не стрелял! Ты врешь! У меня пистолеты в руках! Блять! Пистолет. Это был я! <свят> <свят> <свят> Что за хуйня какие-то сделал? Так, мы в зоне. Мы в зоне, мы в зоне, мы в зоне. Я там был, там нет нихуя, я посмотрел. Да я не лутаться, меня помнил. Человек, здесь внизу, внизу, человек, я его выбил на Изи, пты нихуя себе! Я видел, о, я записал, я застрял! <свят> <свят> Что, пидор? А, а, пидор, блядь, а, из-за нахуй, блядь, из сука. А сколько человек осталось? Трое. Один человек остался. Один, надо его найти. <свят> Дзе, где этот педик? Надо ходить вместе. Нашел! Он меня убил, он здесь. Убивай, вот он. Я сделаю красиво. Давай. Я наблюдаю за вами. Давай, вот он прыгает, за, он, он за этим самым. Я, блядь, не вижу уже его, давай. Он за забором, прямо-прям. Давай! Блядь! Пидорас, <свят> блядь! <свят> сука. Я на третьем, <свят> ты <свят> на втором, <свят> получается, <свят> Да. Так, а справа человек сел, два человека сели справа, имею в виду. Дом для великанов какой-то, нахуй, что за хуйня? Пиздец, здесь все огромное. Так, петух нашел, петуха. Здесь оружие, иди сюда, иди сюда. Да! С окна попадает! Гандон, ты, бля! Кто, кто, откуда шмаляет Я не могу понять. Сычитеся про, похоже, нахуй играет. Вижу гандона. Погоди! Где? Присоединяюсь к тебе. Блядь. Надо ближе Ну шо, пидор? Ишь, тях ты, сука Ну и мы Это, Блять, серьезно пистолет, а выебу, сука. я так и делаю, сука. блядь Блять, он меня убил, Я... сукин сын! Ну-ка. Дал. Okay. Далековато. <связывая> он ведет, прям к моему трупу идет, он идет меня лутать. Он меня хочет залутать. Ах ты пидор! Нет, он убегает. Давай, убей его! <связывая> он тебя убил? Да! <связывая> <связывая> <связывая> Это минус! <связывая> Предлагаю, справа бараки. Вот эти вот. Давай, погнали! А мы не перепутали места, чтобы? Блять. Бля, охуенно просто. Перепутали. Да. В этих блядских бараках, ты что-нибудь нашел? Пушка. Я, да, я с пушкой бегу к тебе. Это что? Блять, снайперка ебучая, блядь. С этой снайперки, хуй кого попадешь. Блять, так можно похудеть нехило мне, блядь, играю в это дерьмо, блин. Сколько ты весишь килограмм? Блять, ты только это не выкладывай, ладно? Я тебе вешу, чувак. Жирная хуйня, блядь. Я тебе... Я с тобой вообще записываю, блядь. Я выстрелю в себя, блядь. Я выстрелю, блядь. Ладно. Что-то прицелься. Нихуя не видно, где я там что-то прицелился, блядь. Да, мне нужно нормальное оружие. Кто-то пытается завести что-то? Или мне показалось? Да-да-да, он где-то здесь рядом. Вон он, я его вижу. Пидарас! Ха-ха! Сейчас мы его чпокнем. Он вот здесь, прям за заборчиком. Блядь! Уехал! Хуй ты себе, сука! А у походу у него ничего нет, давай! <свят> Вон он! Я в него попал? Он живой! Бля, да ты издеваешься! Да как стрелять с этой ху... Пойдем, пойдем за ним, пойдем! Где этот педик? Он где-то тут! Потерял его, слышь? Не вижу его. Бля, я столько в него всадил, блядь. Я в него тоже всадил и, и снайперки, блядь. Почему она не ваншотает? Я же попал стоп пудов, я видел кровь. Я внутри, не вижу его. Ч за нахуй катакон? Мы где, блядь? Человек, человек человек на улице стоит. Слева, выходи слева. понял, понял. Давай, я с тобой. Видел его? Видел. Блять, мы его достали, этого пидора. Ты понял, блядь, а? Тебя. А оружие есть у него нормальное, чтобы я забрал его? Нет, кажется нет. У меня, кстати, тоже у меня все тут в магазине пол магазина осталось. И... Твою мать! Пойдем в сторону зоны на 240. Иду. Бежу Челика. Где челика? направление? 160, 160. Бежит к забору. Блять. Да невозможно с этой хуйни шмалять, блять! Отвлекай его, я пытаюсь. Я пытаюсь его взорвать. Я его убил! О! Я его убил! Молодец! Кто-то еще по нему шмаляет, слышь! А! По нам шмаляют! А! А! Где откуда? Слева откуда-то, блядь! У меня 22% здоровья! Бежим! А, монсить! Мансить! Ай, мансить! Мансить! Мансить! Ай, я мончу! Ха-ха-ха! Помогите! Эти пидоры! Ха-ха-ха! Помогите, пожалуйста! Беги, убегай, просто беги! Я просто. Я бегу, пиздец. А -а -а, а, хватит. А Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. А -а -а -а, я еще жив в какую-то хуя. Иди ты нахуй. А -а -а -а. Иди ты в пизду, блядь. Блядь. Он меня убил. Я почти спасся, вот он был. Ну чё, убийство? Надо мутить убийство, твою мать. Почему так сложно? Прокачу на мотоцикле, ты забудешь о всех своих. Фига ты меня склеил жестко вообще. Справа. Три красные крыши, видишь? ниже Так. На первом этаже пачка хуев. И. Смоук-гренейт, блять. Нахуй не уперся? Пойдем в соседний дом. А там чувак бежит, он там бежит, он бежит. Я понял, я понял. Я нашел петуха. Я так, спешу. я нашел. Я нашел. Я нашел глок. Чувачело! Помоги мне! Бегу! Где он? Здесь, прям перед хатой. Забежал вот в эти маленькие, видать. Шмаляет! Сзади, сзади! Фак е, блядь! Выебан. Это недалеко стреляли. Внизу, короче, слышь. А, Блять, я хочу взять оружие нормальное. А, блядь. А, тихо. Это кто? Блять, со спины. Сзади. Я Не понял. Его. Иду. Выебан, блядь. Еще один, иди. Возвращайся, иди сюда. На меня, на мой труп. На мой под направо, посмотри, направо в этом доме, вот который направо, да. Человек! С... А, вот еще один! Патроны минус. Давай, давай, давай. <смех> У нас значит в ангаре чувак. Нет, он сюда прыгнул. Чувак сюда прыгнул к нам. Сука. Я понял, я понял. Он сейчас. здесь. Если я его найду, я его чпокну! Это ты ходишь рядом со мной? Нет. Да, вот это он. Рядом да, это он. Куда он делся? Я его убил? Я его не убил. Прошел сквозь текстуру. Он ушел. Он ушел, не вижу его. Что за призраки, ебаный? Я, Я тебя... С ним. Гранату возьми. У меня есть? А нет, подожди, была, куда он делась. Гранату возьми. У меня есть? А нет, подожди, была, куда он делась. Могу здесь... тебя на мотоцикле прокатить хочешь? Да, там есть, погнали. А я не знаю, как садиться, слышь. Просто, просто подходишь и к этой хуйне. Главное не слезь. Сел. Подожди. Я в, в люльку пытаюсь сесть. Да, да, поехали, поехали, поехали, поехали! Я не могу, ты занял мое место, что за хуйня? А, Блять! Все, нам пизда. Она, она не едет! Я ухожу. Быстрее, прям здесь, здесь зона, зона, Вы, выживем, выживем, выживем, выживем! О! Ты меня сбил! Надеюсь, это... СТРЕЛЯЙ В СЕБЕ В ЛИЦО ЗА ЭТО! СТРЕЛЯЙ! Блядь, мы с тобой взяли тупо один так легко и классно! Первый раз нам повезло! Нет, мы на так взяли, мы убили всех, мы молодцы были, мы классные были! А это потом нам просто не везет. На второй этаж, забрать пушку, Барадёрыч, давай ко мне! Так, тут кто-то есть! А, о, о, о. Это свой, господи. А, ёб, блядь! Ты меня убил? Пиздец! Что делаешь, блядь? Что с тобой, блядь? Попкаешь? Да. Смотришь! Бля, это просто пиздец. Да за что шмалять? Ты, конечно, не, они тебя увидели и начали шмолять помочь. Перестань, блядь, у нас здесь фото! Сессия! Смотри! Мы должны сейчас победить, вот и как в прошлый раз, директор. Давай убивать всех Хорошо. и все, кроме друг друга. Давай. Друг друга не надо. Ладно. Хорошо. Я убийца. Я насиль. Э, убийца. Куда Что прыгаем? За... <смех> <смех> я не готов теперь, я не хочу. <смех> Пойдем, в кусты прыгаем с тобой вдвоем. Все убежали от нас, смотри, все сзади. Слушай, меня сейчас выбудут, а я тебя не вижу вообще в упорище. А я тебя тоже не вижу. Я возле церкви. Мы, походу, церкви перепутали. Да, опять, блядь. <смех> План Б. Выжить. Выжить и встретиться вновь. У меня до сих пор нет оружия вообще никакого. Дайте оружие Ох, Нашел, петуха. Так мне надо тебя найти, я не вижу тебя вообще. А где ты меня видишь? А все, вижу, вижу. Мы очень далеко друг от друга, я иду к тебе. Главное, не а мне надо на мост, прикинь, не пизда. Жуть. Человек! Рост, Убил пидор! Когда блять хотим найти друг друга? Главное, чтобы был стимул, понял? Вот что главное. Так, все, я пуху взял еще одну. Перехожу, мост. Ах ты гандон, По мне шваляют! Я убил его! Два убийства! Изи, пты! Да я пойду лутану, что ли, тогда уже убил? Я лутаю, очень лутание сделано удобно, в кавычках. Так, все, бегу в зону. Боюсь, у меня 5 хп. На меня один раз чихнуть. У меня 24! Господи! Твой петух теперь мой! Я так сказал, как будто, блядь, где-то на зоне, знаешь, типа, <связать> Бля, еще один челик здесь. <связать> Человека вижу. Я в доме на втором этаже лежу. Где именно, понимаешь, мне надо до тебя дойти. Нам надо объединиться. Блядь, у меня глаз чешется, как его почесать. Его <связать> Шумальба жесткая идет. Человек. Выбыл! Третий кил, ебать, изи! Нихуя ты демоноид, блядь! А вот знаешь, что плохо? У меня нет патронов. Я чувака щас лутану. Воу, чувака петух. Эти, а это ты... нахуй гандон, блядь! Меня вычислили! А где ты, где ты, где ты? Я иду на помощь, где? Я... Ты у меня не посылчиваешь. На 220 примерно, посмотри. Человек! <груто> Все, блять. Меня, а, меня тоже. Блядь. Ну, что, все, наверное... ну все, хорош, да. Нормально, весело покатали. Жесткий респект. Вообще еще обязательно вернемся сюда. Это пиздец весело и классно, вообще считаю. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и написать что-то хорошее в комментариях. С вами был кабинет директора и мародер 120 гигабайт. Всем жестких респектов, йоу!